Здравствуйте, друзья! Мы начинаем сегодня с вами урок, предназначенный для тех слушателей, которые хотят научиться правильно расставлять знаки препинания, выполнять пунктационный разбор. И для этого я выбрала предложение, достаточно серьезное для разбора. И сейчас мы посмотрим на это предложение. Так утешает язык певца, превосходя самое природу, свои окончания без конца по падежу, по числу, по роду меняя, Бог знает кому в угоду, глядя на воздух, на воду глазами певца. Я еще раз прочту это предложение. Так утешает язык певца, превосходя самую природу, свои окончания без конца по падежу, по числу породу меняя, Бог знает кому в угоду, глядя на воду глазами певца. Найдем грамматическую основу. Предложение длинное, но все-таки, наверное, вы заметили, что в нем говорится о языке. Иосиф Бродский вообще считал язык самым главным для поэта. Язык что делает? Утешает. Это и есть грамматическая основа предложения. Но почему тогда так много здесь цифр? Да потому, что перед нами, видимо, осложненное предложение. Оно может быть и простое, но осложненное. Давайте проверим, нет ли здесь еще какой-нибудь основы. Так утешает язык певца, превосходя самую природу свое окончание без конца по падежу, по числу, по роду меняя. Бог знает, кому угоду, глядя на воду глазами певца. Нет. Здесь одна грамматическая основа – предложение. Простое, повествовательное, потому что содержит сообщение, невосклицательное, мы произносим его спокойно. Оно двусоставное, поскольку в этом предложении есть и подлежащее, и сказуемое. А теперь давайте посмотрим, чем это полное предложение осложнено? В нем нет пропущенных слов, а вот добавочные такие конструкции здесь есть. Итак, превосходя самую природу. Что же это такое? Здесь цифра 1 и 2. Должны ли мы на цифре 1 и 2 поставить запятые? Конечно, мы поставим здесь запятые, потому что превосходя самую природу – это деепричастный оборот – Теперь читаем дальше. «Свои окончания без конца по падежу, по числу и роду меняя». По падежу, по числу, по роду. Я думаю, что все вы поняли, что здесь у нас однородные члены предложения, но они находятся внутри конструкции. Какой конструкции? «Свои окончания без конца по падежу, по числу породу роду меняя». Это у нас еще один деепричастный оборот этого предложения. Таким образом, получается, что мы должны поставить запятые на цифре 4, потому что 4 и 5 – это однородные члены предложения, и на цифре 6 мы поставим запятую, потому что это конец деепричастного оборота. Там, где у нас стоит цифра 3, мы никакого знака ставить не будем. Поскольку здесь у нас единый идея, причастный оборот, просто в этом месте невольно делается пауза, потому что перед нами стихи, а не проза. Таким образом, мы дошли почти до конца предложения и осталось посмотреть на концовку. Бог знает, кому в угоду. Это идиома. Бог знает, кому в угоду. Бог знает, зачем. Бог знает, почему. Это часто встречающиеся в русском языке устойчивое сочетание слов. Иначе говоря, фразеологизм. «Глядя на воду глазами певца» – это третий идеи, причастный оборот в этом предложении. Таким образом, на цифре 7 мы тоже поставим запятую. Таким образом, если бы нас попросили написать ответы, где ставится запятая, на каких цифрах, мы бы выбрали цифры 1, 2, 4, 5, 6 и 7. Таким образом, мы разобрали это интересное, простое, осложненное предложение. Мы правильно указали цифры, на которых нужно поставить запятые. И мы узнали, что предложение простое может быть осложнено даже тремя депричастными оборотами, если вы имеете дело с таким интересным поэтом, как Иосиф Бродский. На этом наш разбор закончен. Всего хорошего. До свидания.